Компания PROLLAYT предлагает собственное место решения для оптимизации процесса приемки сырья ⁇ программный модуль InMilk. InMilk объединяет в одно информационное поле все системы, обслуживающие процесс приемки. Когда сырье поступает на территорию завода, информация о поставке передается из системы ERP в модуль InMilk. Туда же из асу -ТП, поступает информация о фактическом количестве скачанного молока. InMilk сопоставляет эти данные с данными, заявленными поставщиком. Интеграция с лабораторной системой или цифровым анализатором типа Milkascan позволяет автоматически передать все лабораторные данные о качестве молока в модуль InMilk. Они могут также вноситься и вручную. Система сопоставляет фактические данные о качестве молока с данными спецификаций из справочников системы. Индикация на экране сразу укажет на расхождение. В зависимости от результата партия будет принята или отклонена. InMilk автоматически определяет сорт скачанного молока, используя встроенный справочник сортности. InMilk может обмениваться данными с самыми разными внешними системами, с ВГИС Меркурий для автоматического гашения сертификатов ВСД, со сканерами и системами печати для идентификации номера ВСД или для привязки пробы к конкретной поставке или секции для ее дальнейшего отслеживания в производстве. После того, как проверка и валидация значений завершена, партия поступает в переработку. МЕС-модуль приемки InMilk одновременно решает ряд важных задач. Автоматизируя документы оборот процесса приемки сырья, позволяет отказаться от бумажных журналов и Excel-таблиц, берет на себя количественный учет поступающих партий сырья, автоматически контролирует качество партии сырого молока на приемке, а именно, блокирует некачественные партии, автоматически определяет сорт молока, осуществляет информационный обмен с системами ERP. 1С и SAP. Таким образом, модуль InMilk обеспечит стабильно высокое качество сырья, поступающего в переработку, снизит риски, связанные с влиянием человеческого фактора, обеспечит прослеживаемость материалов и процессов, поможет сократить потери и увеличить прибыль. Узнайте больше о модуле InMilk и других МЕС решениях от ProLite.